Приветики, мои дорогие, вы смотрите канал Свайл ПС. С вами Моника. Сегодня мы с вами поболтаем о том, что часто всего происходит с теми, кто коллекционирует петшопов. И, к сожалению, довольно часто это обман на Авито. Если вы пользуетесь этой достаточно популярной в России платформой, а вы наверняка и пользуетесь, то вы часто сталкиваетесь с ситуацией, когда вы не можете купить любимых вами петшопов по той или иной причине. И чаще всего это мошенники. Либо люди, которые нечестно продают подшопов, нечестно выставляют свои объявления и пишут вам очень неприятные вещи. Сегодня я расскажу вам о том, как достаточно уже большое количество раз меня обманывали на авито, и как мне это было неприятно. Я просто хочу рассказать вам эти истории, для того чтобы вы правильно к этому относились и понимали, что с этим может столкнуться любой человек. Итак. История первая. То, о чем буду вам рассказывать, это как нам, как мне часто навяливают пэтов, которых я не хочу. Значит, это ситуация из жизни. То есть я выбрала на Авито продавца, у которого более-менее хорошие цены. И написала ему в директ. Написала ему о том, что мне нравится пэтшоп. Конкретно это была такса. Она очень классная, с аксессуарами и стоит относительно недорого. А при этом все остальные пэты, которые были выложены в объявление, были из новых коллекций. Они были не очень интересны, и половина из них у меня уже точно есть так мы с ней переписываемся и договариваемся о том, что я покупаю у нее эту таксу. При этом она мне выставляет условия, что она продает не менее 5 петшопов. При этом в ее объявлении указано о том, что 5 пэтов из ее объявления стоит 200 рублей. Ребята, это очень дешево. Я понимаю умом, что такса не может стоить 200 рублей даже одна. Я пишу ей об этом, но она меня заверяет, что все пэты из ее объявления у нее равнозначно, не имеет для нее никакой ценности, и она продает их всех за одну сумму, 5 пэтов за 200 рублей. Хорошо, мы с ней договорились. Я ей сказала, что я возьму любых 5 пэтов и обязательно, чтобы среди них была такса. И поскольку цены у нее недорогие, то я возьму больше, чем 5, я возьму может быть 10 или 15, то есть это не проблема. Она очень обрадовалась, мы с ней договорились, но при этом она мне написала «Ой-ой, сейчас праздники, я уезжаю отдыхать, мне некогда сейчас заниматься отправкой, поэтому вы меня извините, пожалуйста, я приеду после каникул и вам напишу, и вы купите их». Хорошо, я согласилась и ждала. Ну, понятно, что время прошло достаточно быстро, каникулы пролетели, и... Вот она мне пишет, значит, присылает мне фотографии всех своих подшопов. Вообще всех вот этот мусор, который, извините, мне не нужен вообще. И говорит, я вам отправлю это все за фиксированную сумму 2000 рублей. Плюс вы мне оплатите дорогу до почты 100 рублей. И плюс доставка будет стоить 300 рублей. Итого, ребята, 2500. То есть, ребята, я ей пишу. Такие деньги, это для меня большие деньги. И я могу реально на эту сумму купить любых пэтов, которые хочу, и выбрать их вообще не здесь, а новые купить на ebay или на алиэкспресс. С бесплатной доставкой. На что она мне отвечает. Ну вы меня извините, я ради 200 рублей и 500, или 500 рублей не пойду на почту. Тем более у нас скользко, тем более в это идти очень далеко. Поэтому я вам ничего отправлять не буду. У меня честно был шок. То есть я понимаю, конечно, да, ради 200 рублей человеку идти на почту действительно смысла не имеет. Но ты же выставила объявление о продаже. Ты сама написала условия, которые, на которых ты продаешь. И ты просто нагло меня обманула. И я уверена, что она так обманет еще кучу-кучу детей, кучу народу, который будет хотеть купить у них что-то, у нее что-то. И будет ждать вот такого дурачка, который скажет, ну, ну ладно, хорошо, держите деньги и, короче, я забираю все. Я немного переживала об этой ситуации, но сейчас я понимаю, что это просто мошенница. И она ведет себя так нечестно со всеми. Это просто недобросовестный продавец и расстраиваться не нужно. Это стандартная ситуация и ее приемы понятно, Она положила одного хорошего пэта, чтобы продать просто корзину мусора. Второй тип недобросовестных продавцов, о которых я вам расскажу, а эта история небольшая, но она достаточно часто встречается, это продавцы, которые неделями не выходят с вами на связь. Вот вы видите объявление, вот вы видите все, вам все нравится, вы готовы купить пэтов. Вы пишете человеку в директ, хорошо, если он вам достаточно быстро отвечает. Вы тратите свои силы, время и нервы, вы ждете, пытаетесь не забыть о своих там каких-то мечтах, каких-то делах между своей бытовой жизнью. И, короче, а человек просто тупо, да, хорошо, я вам все продам. Вот он вам все сфотографировал, и все, он не отвечает один день, два дня, три дня, неделю не отвечает, две недели, три недели. У меня, к сожалению, такое было. И просто вот я столько времени ждала, а потом мне бах, приходит сообщение, вообще как снег на голову. Ой, извините, я про вас забыла. Короче, ну вот фотку я вам отправила. Отправляю фотку пэтов, которые вот у меня остались. И, короче, хотите купить? И самый прикол, представляете, ребят, я пишу. Да, я хочу купить. А в ответ тишина. И эта тишина длится уже три недели. Я, конечно, не теряю надежды, но, честно признаться, я уже забила на это. Я понимаю, что этих пэтов я никогда не увижу и просто у меня их никогда не будет, потому что их сложно купить. Но человек вот так просто повесил объявление и развлекается. Это недобросовестный продавец. Вот такая история. Поехали дальше. Ситуация третья одна из мерзких, которых я просто ненавижу. И, к сожалению, ребята, вот реально, у меня это происходит часто. Я очень часто смотрю объявления в своем городе, я понимаю, что ну, каждый экономит по-своему, но иногда доставка стоит дорого, иногда она стоит дороже, чем сам ПЭТ. Смысл переплачивать, когда можно посмотреть ПЭТов, которые продаются в твоем городе. Я это делаю регулярно. Я проверяю объявления, и мне часто ПЭТы нравятся, я приезжаю и их забираю. Но меня реально бесит, когда я созвонилась с продавцом. Мы обо всем договорились. Мы обсудили время, когда я приеду. А я реально вот иду на улицу, одеваюсь, я начинаю съемку, я готовлю пэта, я беру деньги, я сажусь на транспорт. Ребята, я еду, я приезжаю, а человек мне говорит, ой, блин, извините, вот только что приходила девочка, она все купила. Ну, в смысле она купила? То есть ты вообще человек, ты о чем думаешь? Ты нормальная или как? То есть если к тебе едет человек, который тратит свое время, силы, который там может ехать издалека, тратить деньги на транспорт, а ты тут типа, ой, извини, я типа забыл про тебя, подумаешь, там ты ехал, фигня какая, ну пришел, типа и ладно, и пока. У меня не было несколько таких ситуаций, и я честно вот скажу, я, вам, я научилась, я теперь иду просто тупо гулять, и перед тем, как сесть в транспорт, перед тем, как вот я уже 10 раз договорилась, да, меня ждут, у меня есть время, я звоню, Человеку и говорю, я на остановке, я выезжаю, вы меня ждете, он говорит, да, там товар на готове, пэт на готове, да, вы точно его, блин, никому не поддадите, не продадите, да, вот только тогда я сажусь и говорю, хорошо, я буду у вас через 30 минут, договорились, договорились, и теперь я выезжаю, вот после 10 тысяч разговоров, и вчерашняя ситуация, опять мне урок, ребята, я поехала за пэтом, как он мне нравится, как я его хочу. Я его нигде не могу найти, ни на Авито, ни на Алиэкспрессе, нигде. Потому что просто это старая коллекция. Это недорогая кошечка, она очень миленькая, она такая хорошая. И стоит она 2 рубля, 3 копейки, ребят. Она продается в моем городе. И я мне ехать с пересадкой. Короче, человек мне не дал свой номер телефона. Я дала им номер телефона. Я написала, все, я выезжаю завтра. Договорились в 2 часа. Хорошо, я еду. Приезжаю на остановку, выхожу. Мне просто ехать с пересадкой. Я иду на второй автобус, на транспорт. Я думаю, ладно, короче, посмотрю, мало ли еще написала там, короче. И представляете, я открываю объявление, а мне такое сообщение. Ой, вы меня, пожалуйста, простите. Мне так неудобно. Я так дико-дико-дико-дико извиняюсь. но короче, я не могу найти поэта, которого я вам продаю. Реально, ребята, меня это бесит. Ну, как так можно? Ну, в смысле ты не можешь его найти? Ты вчера писала мне, что приезжайте, заберите. И ты не знала просто, где он. Ты просто тупо не открыла шкаф и не проверила, где товар, который ты продаешь. Ты его только выставила, вот свежее объявление. И я не могу понять, этот человек, он, этот человек, он просто тупой? Или это вот такой по ходу жизни принцип такой, да? Вот. Но это еще не все, это половина этой дурацкой истории. Короче, я говорю им, ну хорошо, там было два по этого объявления. Одна кошечка-пышечка, вторая кошечка-стоячка. Я говорю, хорошо, значит, один пэт у нее, короче, остался. Кошка-стоячка, честно, ребят, у меня таких, как у нее, уже две. И она мне вот, ну, честно, как бы, я взяла бы ее, но зачем она мне? Вот, а та кошечка, у меня такой не было, я ее очень давно хочу. Она такая, ми-ми-ми-ми-ми. Короче, и она мне такая говорит, да, типа... Приезжайте тогда что, возьмите тогда одну, правда на цены Представьте, не пополам делят, а вот так, 90 к 10. Мол, типа та, которой у нее нет, стоит 3 копейки, она эту сумму отнимает, и вот эту стоячку продает мне вообще капец. Вот практически за всю эту сумму. Но я не вижу в этом справедливости. То есть она и так меня подставила, я потратила деньги на транспорт, время, силы. Я там потом шла пешком домой, вся расстроенная, и мне не хотелось ничего снимать. Вот я вчера ничего не снимала, мне, короче, выбесила эта тема. Вот. Но вот такие люди, я считаю, очень-очень-очень недобросовестны. Мы с ней полюбовно договорились, я ей сказала, найдете ее, и я приеду, заберу обеих. Не найдете, я не приеду, мне стоячка не нужна, у меня их навалом просто. Ну, короче, она мне, ой, извините, извините, типа ничего мне не пообещала. А на самом деле я вот больше чем уверена, что просто продала я какой-нибудь своей там подружке за 50 рублей или просто, не знаю, передумала. И стесняется сказать, Но ну, ты передумала, ты скажи правду. Зачем вот эту фигню городить, что ты там живешь в квартире, и у тебя там только срачат до потолка, что ты найти не можешь. То, что ты вчера выставила в объявлении. Я от таких людей в шоке, и вот честно, я представляю, если у вас были такие же истории, ребят, напишите в сообщество канала, вот, мне вот даже интересно. Но это еще не все. Поехали дальше. Следующий тип мошенничества и недобросовестных продавцов такой. Я не могу сказать, что это мошенники, но, ребят, это просто отношение к вашим покупателям. Вы так продаете, это значит просто вы не уважаете своих покупателей. Я мирюсь а, с тем, что на Авито часто продавцы, не знаю, но какие то блин, такие тупые. И иногда бывает, вот хочется в рожу дать, но вот не можешь, потому что далеко. И практически каждый второй продавец, ребята, требует оплату заранее. Это настоящий тип мошенничества. Я, конечно, понимаю, что сейчас все друг другу не доверяют что, мол, типа, вот я вам там отправлю, вы мне не заплатите. Но это все фигня, это все вот отговорки, это просто ваши отношение к вашим покупателям. Продают товар и просят стопроцентную оплату плюс доставку до того, как они отправили и вообще до того, как ты увидел товар. Фактически это огромный риск для покупателя. Хорошо, если товар стоит копейки. То есть, например, доставка 200 рублей, петшоп стоит 300 рублей, 500 рублей. Это в целом не очень большие деньги. И если, ну, типа вас на, на, наделали, наваляли вам на эту сумму, то, в общем-то, конечно, не конец света, и вашу жизнь вы не потеряли. Поэтому, ну, потерял 500 рублей, да, жалко, что обидно, да, черный список, да, пожаловался на Авито, ну, ты сам дурак, сам отправил деньги вперед. Я такие, дел, такие сделки совершаю только в том случае, если сумма риска не превышает 1000 рублей. И то мне вот капец. Мне очень, мне реально очень жалко этих денег. Ребят, Вот 1000 рублей найти на улице непросто. 1000 рублей заработать тоже непросто. Поэтому этих денег мне тоже жалко. Мне вообще даже 3 рубля жалко потерять. Особенно если они мне нужны. Сейчас уже почти всем пользователям Авито известно, что существует такая очень удобная и для покупателя, и для продавца тема, как доставка Авито. Кстати, я хочу вас заметить, что доставка Авито немного по стоимости превышает стоимость отправки по почте. Если вы не знаете, как ей пользоваться и что это такое, то я вам сейчас объясню. Вы берете, упаковываете свой прекрасный товар, кладете его в коробку и отправляете. Через сервис Авито ваш товар-покупатель. Покупатель в свое время нажимает на кнопку «Купить с доставкой» через Авито. То есть деньги с моего счета списались, я товара еще не видела. Я заплатила за доставку. Он придет в тот пункт, который я выбрала. Мне это удобно. Например, это через дорогу от моего дома или где-то в соседнем квартале. Я сама выбираю, куда должен прийти этот товар. После чего после того, как деньги списались в мои карточки, у меня их нет, ребят, все, я заплатила, я жду свой товар, вы должны просто взять, отправить его мне в город, и когда я приеду в этот пункт доставки, я открою коробку, я увижу, что, о да, это мой прекрасный, любимый пэтик, я его забираю и иду домой, и мне от этого очень хорошо, и вам автоматически сразу эти деньги начисляются на ваш счет, я не вижу в этом никакой проблемы, ребята, Почему вы этим не пользуетесь? Сейчас обалденно классная акция. Первые три доставки на Авито стоят 49 рублей. Вы понимаете? Например, я покупаю шкаф. Он весит, например, 50 килограмм. Там ограничения есть в Боксбере. Ну, допустим, там 20 килограмм. 20 килограмм отправить по почте – это не 49 рублей. Вы заплатите за это пару тысяч или три тысячи за доставку. А здесь вам Бокс говорит, давайте, ребята, через Авито за 49 рублей мы вам пришлем. No problems. Короче, те, кто не пользуются этой темой, просто это лохи. Те, кто вообще такой темой, как предварительная оплата, это неуважение к покупателю. Мы платим вам деньги. Не доверяйте доставке Авито? Ну, трижды лохи, но хорошо. Отправляйте наложенным платежом. Хорошо, наложный платеж – это то же самое, только под другим соусом. И вам придется переться в эту почту, которая неизвестно где. И хотя бы вы отправите товар, а я приду на почту, его открою, увижу, что вы мне не носки шерстяные прислали, а действительно это, которого я покупала. И заплачу вам за него и пойду домой счастливая. Но я считаю, что в Боксбери вот доставка вида реально удобнее всего. Очень классное, ну, очень классное решение для тех, кто боится мошенников. Поехали дальше, переходим к самому жесткому. Следующая ситуация произошла со мной, когда я была продавцом на авито. Причем я продавала э, такую, ну, скажем так, большегрузную штуку. Меня там попросили помочь, я, короче, выставила объявление и там цена, да, цена была небольшая, 4000 тысячи рублей, вот, но это что-то типа большого шкафа было такого. Значит, и ну, никто у меня не рвался его покупать. Там год-два я пыталась его продать, там выставляла периодически это объявление. Значит, и никто не, не рвался, прям. Не было у меня покупателя. И в один прекрасный день я решила перевыставить объявление. Я сделала новые фотки, я его переписала и выставила, короче, и буквально вот доля секунды и мне звонок по объявлению. Здравствуйте! Пожалуйста, я вас умоляю, я вас умоляю, пожалуйста, срочно, мне нужен, нужен, нужен именно вот этот вот шкаф, именно, короче, вот ваше вот это вот то, что вы продаете, именно за эту цену, прямо вот всю секунду я готова купить. Я честно вам скажу, я обалдела от этого звонка, я была так удивлена, думаю, неужели, ура, я продала это, извиняюсь, говно, вот, никому не нужно». Вот. и у меня кто-то это заберет, я прыгала по всей квартире, у меня покупают, покупают. Короче, ситуация была такая, человек позвонил мне и говорит, типа я не могу прямо сейчас приехать купить, но мне нужно именно вот это, это, это, это. Я прям сейчас вот должен это вот купить, но я правда сейчас приехать не могу, и мне нужны гарантии, что вы это никому не продадите. Какие гарантии? Мне никто вообще это не покупал. Значит, и вот он мне запудрил мозги, что, значит, он мне сейчас вот прям вперед всей, вперед головы заплатит мне деньги, полную сумму за мой вот этот товар, и поедет, потом его заберет. Я человеку объясняю, слушайте, не тормозите головой, я никому это не продам. Значит, вы придете совершенно спокойно, вы посмотрите, может, вам еще 150 раз это не нужно. Заплатите наличкой и пойдете довольны, короче. Человек мне объясняет, вы не понимаете, я сейчас не могу приехать, у вас это точно купят, а я, короче, да, да, да, короче, вот так вот, таким тоном. У меня аж вообще мозги слетели. Я думаю, да что происходит вообще за фигня? И представьте, вот просто мне повезло. а В эту минуту мне позвонил мой старший брат. И я такая, ну прикинь, прикинь, я продал, продал, короче, продал. Такая лохучка, лохушка такая. Значит, сейчас счастливая. А он мне так говорит, и говорит вообще бам бам бам типа бам бам вообще не соображаешь это тебе мошенники звонят я говорю какие мошенники ты что там люди хотят купить они вот прям готовы деньги заплатить он, он мне такой ага типа никто ничего не посмотрев такие короче как плохие покупают у тебя значит кучу денег хотят тебя отправить короче жди там привет из космоса ну в общем я такая думаю надо проверить что происходит что дальше это будет что дальше Значит, мне перезванивает этот покупатель. Я уже подготовлена, я уже чувствую, сейчас будет подвох. И он мне такой начинает лапшу на уши вешать. «О, короче, девушка, у меня такая проблема, я не могу вам сделать перевод на Сбербанк». Я говорю, «А что за проблема-то? Что за проблема? Ну, по номеру телефона-то переведите». У меня, короче, вот там с Сбербанком проблемы. Я там, у меня там что-то не работает. Я тут нахожусь чуть ли там не за городом в лесу. И мне нужно вот сделать перевод. У меня тут один, короче, единственный терминал какой-нибудь там. Сель -сель Сельском пром, мухасранск банк. Блин. Думаю я, ну, короче, ладно, переводите с другого банка, как вам удобно. Ой, мне, короче, вот нужно срочно вот ваши банковские данные, чтобы я вам там все перевел. Не могли бы вы мне, короче, сообщить там номер вашей карточки, там туда сюды И говорит, вы, короче, вам нужно будет, короче, мне там сейчас вот для перевода банк требует какой-то определенный код. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. я то ждала уже, когда это будет вот этот развод. Ну, и, короче, мне приходит смс -ка. в смс написано, уважаемый клиент, ä, этот код никому не сообщайте, не сообщайте третьему лицу. Если кто-то у вас спрашивает ä, этот код, то это мошенники. Ну так, а я их ждала, ребята. Короче, мне приходит смс а эта тетка у меня на проводе и говорит, короче, я слышу, что у вас там что-то дзинкнуло, вот это именно вот тот код, который вот мне нужен. А я это говорю, вы меня извините. А тут такая смс-ка интересная пришла. А в ней написано, что третьему лицу не должна сообщать этот код. А она мне, конечно, не должна. Вы что, обалдели? Ни в коем случае никому не сообщайте этот код. Вы можете сказать его только мне. Я говорю, да ладно, а вы понимаете, что тут написано? Что здесь, что банк не пишет, что я не должна говорить это именно третьему лицу? А она говорит, правильно, я первое лицо, вы второе лицо, третьему никому не говорите. Я говорю, вы что-то не поняли, девушка, вы понимаете? Здесь сказано, что банк – это первое лицо, я – это второе лицо, а третье лицо – это как раз вы. Она говорит, и что вы хотите этим сказать? А я отвечаю, я хочу вам сказать, что вы мошенница. Короче, ребят, я пожалела, что я ей так сказала, потому что я услышала такое количество плохих слов, которых я никогда не знала вообще в своей жизни. Я была просто в шоке. Меня потом полдня трясло от того, что просто вот она в меня как будто из пулемета выстрелила. Вот. Короче, расстрел. Я вообще, я обалдела. Но я была счастлива, что я не поддалась. Для меня это был очень большой урок. Никогда я в жизни больше на это не поведусь. Просто вот лохушка. И если вы сейчас смотрите это видео, и если вы сейчас меня слышите, пожалуйста, вот реально, будьте очень внимательны. Вообще, шлите всех. Они хотели получить доступ к моему банковскому аккаунту. Им, им нужен был код, который давал им возможность войти в мой личный банк, в мой личный кабинет. И они хотели, короче, просто тупо вот все денежки сгрести оттуда. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. И следующая ситуация, о которой я вам расскажу, она тоже связана с этим же. То есть это тоже был просто звонок по телефону. И мне там, короче, срочно, девушка, я специалист Сбербанка, паника, паника, короче, срочно, срочно, срочно там у вас, короче, зашли в ваш личный кабинет, и вам хотят, у вас хотят, короче, 40 тысяч сейчас перевести, а мы, короче, тут вот. Типа такая security system. Мы такие все крутые, мощные охранники. Мы сейчас резко, короче, эм, приостановили вашу операцию. И вам, короче, срочно нужно зайти в ваш личный кабинет. Там, короче, все поменять, отменить. Мы сейчас быстренько тут все вам сделаем. Давайте, короче, сейчас я вам присылаю смс. А вы мне код-то скажите. И я такая, типа, Слушай, ага, типа, короче, вам... Может, вам еще просто тупо пароль сказать от моего Сбербанка. Короче, я посхохотала над ним, сказала, что молодой человек, для того, чтобы списать с моего счета 40 тысяч, их нужно как минимум иметь на этом счету. Поэтому я сказала, я за свой счет не беспокоюсь, я сейчас позвоню в Сбербанк и все выясню. А он мне такой говорит, вы что, девушка, вы не поняли, вы сейчас повесите трубку, эти деньги, все, они уйдут. Все, бай-бай, ла-ла-ла-ла. А я говорю, молодой человек, вы что-то тупите. Я сама позвоню в Сбербанк и все выясню он мне такой часть. так я и звоню вам же из Сбербанка. Ну, я, короче, говорю, что, молодой человек, я просто вот вам не верю. Вы с какого-то левого номера мне звоните. Вы непонятно кто, зовут вас Катлан Петрович, я вас в глаза не вижу. Чушь какую-то несете. Я сейчас просто зайду сама в свой личный кабинет, заблокирую все свои карты нафиг, позвоню в Сбербанк и, короче, со специалистом проконсультируюсь. И все, повесил трубочку, я звоню в Сбербанк. Сбербалк мне, спасибо, молодец. Вы не лохушка, вы не повелись, Все. И, короче, вот так вот денежки-то я свои сохранила. И последняя история, которую я расскажу вам. Это тоже связано, в общем-то, с мошеннической схемой. Она достаточно деликатная. То есть ты, в общем, ведешься, как барашек на убой. И произошло у меня это, ребята, в Инстаграме. Сейчас уже всем понятно, что Instagram это не просто «ой, скинь красивую фотку». Instagram это огромный супермаркет, где реально аккаунты продают огромное количество товаров. И они профессионально их втюхивают, они обладают определенными алгоритмами, которые позволяют им, им иметь очень большой доход именно с Инстаграма. Instagram, Instagram это инстамагазинск. Insta и вы сами знаете, что LPS на Инстаграме продается просто тонны. Короче, такая тема, это было связано с моим питомцем. Вы знаете, что у нас есть собака, ее зовут Керри, она такая, ми-ми-ми-ми, наша красавица. Короче говоря, Керрика, я выставляла ее фотки, значит, и мне пришло такое сообщение в директ, типа, ой, какая у вас ми-ми, красивая собачка, у вас такая собачка, просто мя-ми-ми-ми, -ми значит, и пишут, мы выбрали вашу красавицу, чтобы она стала эмбассадор нашей крутой компании. Мы, короче, специализируемся на том, что мы продаем всякую нереальную красоту для собак. У нас огромное количество значит, покупателей. Все такое прям мими, -ми, и нам нужны красивые собачки для фотосессии, чтобы мы могли рекламировать наш обалденный товар. Если вы согласны. Мы вам бесплатно отправим три любых товара из нашего каталога, и вы купите себе. Фу, о чем я говорю? И вы будете, короче, рекламировать наш товар на вашей красивой собачке, и все такие вау-вау, все такие обрадуются и будут, короче, покупать тоже вот эту всю муру, а выйти, типа, короче еще там будете рекламку публиковать у себя в в этом, в своем профиле в инстаграме, о том, какая у вас собачка молодец, и как она красиво носит вот эти вкусненькие всякие штучки, которые мы продаем. Короче, вы там еще будете ссылки ставить на наш аккаунт, а мы будем, короче, пользоваться вашими услугами, а вы, типа, бесплатно все получите, но только вот вы будете нас рекламировать. Ребят, вот реально они классно устроились, но ну, я думаю, так... Что-то здесь какое-то разводило прям вот я уже у меня чуйка. Я чувствую, что вот я сейчас доведу это до самого конца, потому что мне просто интересно узнать, что за прикол. Но ну, не может быть такого. Помните простое правило: когда вы слышите слово бесплатно, бесплатный сыр только в мышеловке. Короче. Я пишу, о, вау, вау, вау, круто, круто, круто, я согласна, вау, у вас вообще такие крутые штучки, давайте, короче, я-то для своей собачки-то сейчас что-нибудь на халявочку-то тут приобрету, приобрету, ну, короче, я полезла туда на сайт. Значит, они мне пишут прямо все пошагово. Сойдите вот туда, выберите, что хотите, что вам нравится. Напишите нам о том, ой почему вам это нравится. Ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля. <рэн> значит, я, короче, пошла, потратила опять там 15 минут. Выбрала эти какие там, у них, значит, они что продают там для собак. А банданы и плюшевые игрушки чтобы там, типа, собака красиво в, нем, в бандане гуляла, а игрушку, типа, спала с ней, или грызла ее, или там с ней обнималась, целовалась, или просто разорвала за 5 минут, как моя Кэрри это делает. Короче, значит, и я выбрала игрушку и две банданы. Ну, думаю, ладно, типа, посмотрим, что дальше будет. Значит, они мне пишут, вау, вы, у вас отличный вкус, там все зашибись, значит, мы вам все, короче, сейчас отправляем вам э, промокод. Этот промокод вы там, короче, вводите, и у вас будет стопроцентная скидка. Я, ну, огонь вообще, давайте, класс, беру промокод, ввожу его там в, этом, в поле, и они мне пишут, значит, поздравляем вас вы купили короче красивые фигнюшки для своей собачки значит фигнюшки у вас 0 рублей 0 копеек только пожалуйста вот мы находимся в великобритании а вы пожалуйста оплатите доставку ваших вашей фигни до вас и чтобы рассчитать доставочку перейдите по ссылочке тут вот рядышком ссылочка Короче, там ссылочка, там, ну, это безопасно, потому что это инстаграм-магазин, то есть там реально каких-то битых ссылок на всякую фигню не может быть, иначе, извините, ту тут ту инстаграм -ту, вас быстренько заблокирует. Но на самом деле сам принцип, да, то есть принцип развода идет именно от самого продавца. Значит, я прохожу по этой ссылочке и там написаны просто тарифы доставки. И ты нажимаешь расчет, типа, а я нахожусь в России, пожалуйста, рассчитайте, сколько у меня будет доставка. А доставочка-то, ребята, так между прочим, половиной тысячи рублей. Ну, то есть вы понимаете, что если мы берем самую минимальную стоимость банданы, там тряпочка 50 рублей, изготовить ее там 10 рублей на нитке, прострочить потратить время, 2 минуты, то есть условная цена ее там, ну хорошо если 100 рублей, одна бандана 2 банданы 200, плюс плюшевая игрушка ну реально там она вязаная потрачено на нее время ну хорошо она стоит 1000 рублей 1200 это стоимость товара, а стоимость доставки ребята 200, 300, 400 рублей максимум а они просят четыре с половиной, то есть они зарабатывают на том, что продают бесплатно товар с огромной доставкой. И я такая им пишу: Ой, слушайте, у меня такая проблема, у меня такая проблема, значит для меня очень дорого доставка получается, я не могу такое оплатить. Значит, прикинулась балдой. Ну, а у них-то этот сценарий уже прописан, и они такие пишут, мы так вам вот сочувствуем, но ну, мы, короче, и так сделали уже все, что могли, мы вам и так сделали стопроцентную скидку вот на этот товар, и вам-то всего-навсего осталось только доставку оплатить, короче. Типа, ну, тут вы уже как бы извините, а совсем уже охренели, мы же не будем вам бесплатно это отправлять. Ну, я такая им пишу, слушайте, вот, вы знаете, я вот хорошо фотографирую, а еще я такой вот типа художник, давайте я вам рекламу красивую нарисую там, сделаю вам красивый дизайн для вашей тупой группы. Значит, давайте я, короче, вам эм, сфоткаю свою собаку в любой бандане сама я сошью, и вы типа будете использовать ее как рекламу. То есть я-то не против продать свой товарчик-то им. А вы мне типа вот в благодарность отправите вот свою типа фигню, которая мне не нужна. И они такие смайлик мне поставили и больше не писали. Вот такой натуральный, ребята, это натуральный лохотрон. Это очень неприятно. Это такая натя, это такой скромный культурный развод с похвалой, с красотой, что у вас собачка мими, а вы свою собачку а, -а, -а" целуете ей попку каждый день. Короче, не ведитесь на это, это натуральный развод. Если вам нужна бандана или какая нибудь фигня, ну проще сделайте сами, это будет стоить в 500 раз дешевле. Но знаете, вот в этой истории есть черная сторона, обратная сторона. Ведь я зашла к ней на сайт и посмотрела, сколько человек подписчиков и кто ее рекламирует. А ребята лохов-то у нас полпланеты, потому что у них столько фотографий этих собак все рекламируют, и ссылочки доставят, и все такие пишут я амбассадор, я эмбассадор, я амбассадор представ... моя собачка самая красивая представитель этой уникальнейшей компании по продаже какой-то ерунды за ваши деньги короче, не ведитесь ребята, я очень надеюсь, что мое видео, оно вам поможет а, и расскажет вам о том, чего нужно избегать Потому что мы живем в мире, к сожалению, материальном, и люди очень-очень любят деньги и делают все для того, чтобы ваши вот кровненькие, заработанненькие у вас отобрать. Вот такое сегодня было непростое видео. Но реально у меня уже накипело, и мне просто хотелось выговориться и рассказать вам об этом. Потому что, ну, это так обидно, когда тебя обманывают. Вот я ненавижу таких людей. Правильно сказать, я ненавижу их поступки. Вот. И мне очень бы хотелось, чтобы просто вот у вас такого не было. И даже если случается, как вот у меня это случается постоянно, относитесь к этому, ну, скажем так, ну, значит, эти люди, они вот, они к другим так относятся, они и к себе так относятся, они себя не уважают. И обманывают людей, это просто, знаете, так ведут себя настоящие оборотни. Поэтому я, конечно же, желаю вам, мои хорошие, чтобы у вас такого никогда не было. Я вас очень люблю. Я надеюсь, вам были полезны мои истории. Если у вас было что-то похожее, не стесняйтесь рассказывать об этом. О своих ляпах, кстати, рассказывать нужно. Тогда их будет меньше, и наш мир будет безопаснее. Я надеюсь, что у вас все-все-все будет хорошо. Я вас очень люблю. Вы смотрели канал Сова ЛПС. С вами была Моника. Я сегодня делилась с вами своими чувствами. Надеюсь, не наговорила лишнего в сердцах. Надеюсь, никого не обидела. У меня нет такой цели. ребят, я просто, вот честно, от всего сердца хочу, чтобы в этом мире все было прекрасно. И поэтому также прошу вас, если вы не подписались, то подписывайтесь на мой канал. Если вы не поставили мне лайк, поставьте, мне будет очень приятно. И мы вновь с вами скоро увидимся. До новых встреч, друзья! Су-су!